Организаторы проекта «Вкусные новости Ставрополя» провели опрос. Какое блюдо чаще всего заказывают горожане? Самым популярным стал ответ. Мы выбираем Гира! Приятного аппетита! Напомним, что заказать Гира вы можете по телефону. «Вкусные новости Ставрополя».